Ну, здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, миров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Сегодня у меня был случай клиента, у которого была аэрофобия, и он сегодня совершил свой полет первый, по-моему, за год или за два года. Вот прям сегодня. А как это все происходило у него? Однажды у него в аэропорту в самолете случилась паническая атака, и ему. Стало плохо, ему тяжело было летать, потом он снова начал летать, но при этом он летал на успокоительном. После того, как он однажды принял две таблетки успокоительного, то есть больше, чем он обычно принимал перед полетом, у него случилась очередная паническая атака, и он, соответственно, что сделал в самолете? Он попросил, то есть он сказал, сосед был там с ним рядом знакомый его, он им говорит: тебе что, плохо? Тут говорит: да. Он говорит: ну мы же еще не взлетели, еще самолет, не стартанул. Попроси остановить речь, чтобы тебя отпустили. Он остановил самолет еще до взлета. Его остановили, самолет развернули, его выпустили, и вот после этого он не летал. Он обратился ко мне, потому что у него работа, его просто, представляете, какое несчастье у него произошло. Его отправили работать не в тот офис, где он жил а в офис в соседнем городе, куда надо было летать. Это не в России у него было все. И ему приходилось ездить на машине. Но он понимал, что это невозможно столько ездить, тратить целые дни, там, чтобы на выходные, когда это на самолете занимало, уровень часа полет. И значит он обратился ко мне и сказал, что вот это единственная проблема. Конечно, мы поняли с ним, что есть определенные последствия, за которыми он боялся в самом самолете. То есть он боялся, что сейчас у него случится что-то с сердцем. Он боялся, что он упадет в обморок. Он боялся, что он не сможет себя сдерживать, начнет себя вести неадекватно. Вот за эти три последствия он боялся. Ну и, конечно, там четвертый он также переживал, что люди подумают про него плохо. Мы э, закрыли все эти последствия э, панических атак. Но, сами понимаете, он как бы головой-то понимал уже, что э, у него паническая атака не повторится потому что он уже не боится за последствия, за которые раньше боялся, от чего состояние усиливалось. Но проверить это невозможно. Понятное дело, что если человек дома сидит или на улицу выходит, на улице паническая атака случается, и если он выходит снова, она не случается, он перестает бояться панических атак. Все просто. А тут перелет на самолете. Это стрессовая ситуация для большого количества людей. Поэтому убрать панические атаки – даже если вы их убрали, то есть вы перестали бояться за последствия своих состояний, вызванных страхом, тогда этого будет недостаточно, у вас все равно сохранится страх за перелеты. И здесь мы с ним разбирали все возможные ситуации, связанные с полетами. Я часто понимаю, что когда клиент обращается, говорит, у меня фобия летать. Ну, на самом деле фобии летать ни у кого нет. Это все, как, знаете, такая гармошка уик, она такая раскрывается на разные компоненты. Что там было у него? Значит, ну, паническая атака, понятно, да? Дальше. Страх, как буду себя чувствовать в самолете. Страх за то, что не смогу долететь, а развернусь и не долечу. Страх, что если случится паническая атака, как дальше буду потом летать. Страх, как поеду, как полечу обратным рейсом, если у меня случится паническая атака. Как я себя поведу во время паники. Как я буду себя вести во время длительного полета. Как будет с моей работой, если я не смогу летать? Где я смогу найти работу, как я буду доработать дальше? Что будет с моим давлением, если оно в самолете возрастет? В общем, огромное количество событий, связанных с перелетом, где человек видел огромное количество негативных для себя сценариев. И вот для того, чтобы человек, ведь мы же понимаем, что ему надо полететь. И он год не летит, не берет билеты, ничего. И вот прорабатывая каждую тревожную ситуацию, мы таким образом снижали его уровень тревожности, чтобы у него гораздо спокойнее было отношение к самому полету. То есть страх полета это не страх полета, а страх за огромное количество ситуаций, связанных с полетом. Связанных с полетом, с тем как будет перед, как будет потом, как будет жизнь в будущем. Много, много ситуаций. И вот когда ты каждую ситуацию прорабатываешь, уровень тревожности к полетам в целом снижается. Благодаря этому он купил билет, причем купил, кстати, заранее за, за неделю, что ли, за 10 даже дней. И, соответственно, сегодня он мне писал, что вот я сел в самолет, мне тревожно, я сижу, эти еще пока двери не закрылись, мне тревожно. Прежде чем, вот когда двери закрывались, уже у меня чуть ли не случилась паническая атака. Все, потом сигнал пропадает, он уже взлетел. Через пару часов он пишет, полет прошел нормально. Все. Теперь мы получили подтверждение, во-первых, всех тех разборов, которые делали, связанных с полетом, как он может себя чувствовать. Там были такие варианты, будет поначалу сильная тревога, потом средняя тревога, а потом в конце полета будет хорошее настроение, например. То есть это один из вариантов его эмоционального состояния. И он получается сейчас, благодаря вот этому эксперименту, когда мы подготовились, он, соответственно, нормально пролетел. Дальше у него больше с этим проблем не будет, потому что он уже не боится этих состояний, он, у него не будет возникать панических атак не потому, что он пытается их как бы заглушить, а потому что он их уже не будет создавать. А снижение тревожности позволит ему спокойнее относиться к самому плану куда-то полететь. И благодаря дальнейшим разборам таких ситуаций, может быть у него будут еще какие-то переживания, на примерах с самолетами он хорошо это все разобрал. Поэтому... Вам нужно понять для себя, что основная проблема у большинства из вас, что вы, допустим, не обращаетесь к специалистам или не работаете над собой по готовым технологиям, в том, что вы считаете, что у вас какой-то случай уникальный. Но по большому счету он уникальный просто потому, что вы так думаете. А на самом деле уникальных случаев вообще практически не бывает. Ну то есть реально, когда человек говорит: "А я, вот, знаете, вот за это боюсь", ну, ты говоришь: "Ну и что? Ну то есть, знаете, как мне, когда клиенты говорят, типа... «Ой, Павел, я вам такое событие даже написать боюсь». Или типа «Мне даже стыдно, или я стесняюсь». Я им говорю «Успокойтесь, я за более чем 6 лет уже столько событий разобрал, что я уже жду хоть когда-то меня хоть кто-то сможет теперь чем-то удивить, за что он переживает, или это уже все равно то, с чем я уже когда-то встречался». Поэтому в вашем случае 99%, что все ваши переживания, это уже все те переживания, которые были у кого-то до вас. Поэтому ваш случай в любом случае не уникален. Помните это и решайте свои проблемы. Всем пока.